Цель данного раздела ⁇ изучить полный список методов, используемых интернет-провайдерами, корпорациями, правительствами и различными организациями, которые отслеживают вас в сети и покушаются на вашу приватность. От куки до суперкуки, от HTTP-тайгов в сущности до веб кэш Задача этого раздела ⁇ понять, как вас отслеживают и профилируют в сети. Отслеживание. Теперь обсудим, как происходит отслеживание. В последующих разделах мы изучим, как противодействовать этому отслеживанию. Но для начала давайте узнаем, как это вообще... Работает. Есть множество способов отслеживания ваших действий в сети. Разные сущности отслеживают вас разными способами, по разным причинам. И давайте я приведу несколько примеров того, как происходит отслеживание. Давайте начнем с очевидного отслеживания. Когда вы заходите в учетную запись на веб-сайте, все, что вы делаете на веб-сайте, будет в большинстве случаев залогировано веб-сайты, которые вы посещаете, но не авторизируйтесь на них, все равно отслеживают вас и ваши действия. Сторонние сайты — это сайты, на которые есть ссылки с того сайта, который вы посещаете. Они также могут отслеживать вас. К примеру, если вы посещаете веб-сайт, на котором есть кнопки, типа кнопки «Лайк» like от Фейсбука, вас отслеживают. Сети типа Yahoo! и Google отслеживают вас, если вы видите рекламный блок, предоставленный ими, или другими рекламными сетями или поставщиками рекламы. Ваш email провайдер ввиду того, что он является поставщиком услуг для вас, будет знать всех, кому вы отправляете сообщения. У них есть доступ ко всем вашим имейлам. Они могут отследить, какие сайты вы посещаете, если посещаемые вами сайты как-либо связаны с ними. Google очень сильно в это вовлечен. Интернет-провайдеры или ISP, услугами которых вы пользуетесь, могут логировать, какие сайты вы посещаете и какие DNS-запросы вы отправляете. DNS отвечает за резолвинг доменных имен. Например, преобразование StationX.net в непосредственный IP-адрес, к которому можно подключиться. DNS-запрос отправляется каждый раз, когда вы вводите веб-адрес. То есть это реально запись всех веб-доменов, которые вы посещаете которая может сохраняться в течение, может быть, года. Интернет-провайдеры, скорее всего, не логируют непосредственное содержимое сайтов, которые вы посещаете. Но это возможно. Все зависит от страны, в которой вы находитесь. Новое законодательство на Западе обязывает провайдеров логировать ваши действия. Ваш оператор сотовой связи или телефонная компания делает то же самое, что и интернет-провайдеры, но они также логируют информацию о вашем географическом местоположении и перемещениях. Правительство и правоохранительные органы мониторят сегменты интернета, как мы уже говорили, и могут отслеживать вас, особенно если вы являетесь их целью. Ваша работа университет, школа и так далее. Везде потенциально могут логировать веб-сайты, которые вы посещаете, и DNS запросы которые вы отправляете. Они даже могут записывать содержимое веб-сайтов, которые вы посещаете. Если ваш трафик отправляется по HTTPS или TLS в зашифрованном виде, понадобится специальная настройка прокси, чтобы была возможность мониторинга содержимого трафика. Если они владеют клиентами или машинами, которыми вы пользуетесь, они могут легко мониторить содержимое, даже если трафик шифруется, размещая доверенные сертификаты на ваш клиент, что нарушит HTTPS шифрование. Либо они могут просто запустить программу для мониторинга в клиенте или на машине. При использовании общего или публичного Wi-Fi, вы должны понимать, что сайты, которые вы посещаете, логируются провайдером Wi-Fi. Содержимое также может быть залогировано. Если вы владеете клиентом, то открыто нарушить шифрование сложнее, как и мониторить содержимое. Однако это все равно возможно. Есть способы выполнения SSL Stripping, и я покажу вам, как лучше всего использовать VPN и шифрование, чтобы избежать всего этого Любой, кто на деле может вклиниться между вами и сайтами, которые вы посещаете, может потенциально вас мониторить. Это называется атакой посредника. Опять же, шифрование может здесь помочь, но не является полной панацеей. Любой, у кого есть доступ к вашей машине, может потенциально мониторить вас. Например, если это происходит на работе или в университете, в школе, у них может быть доступ к инструментам администратора для мониторинга. И если это хакеры, то речь о килогерах и средствах для удаленного доступа рад и других подобных вещах. Подобные вещи могут быть установлены удаленно, если они смогут сломать вашу машину или если они являются законными владельцами этой машины. По-прежнему все это можно поставить удаленно. Кто-нибудь из вашей локальной Wi-Fi сети или вашей локальной физической сети может вас мониторить. Ваш Wi-Fi или любая радиосвязь, типа 3G, 4G, которую вы используете для общения, может быть использована для ваша геолокация и потенциально может быть взломана для мониторинга. И это лишь то, что пришло мне на ум. Во всех случаях шифрование трафика обычно является надежным препятствием для мониторинга и отслеживания. Однако это не панацея, поскольку зачастую находятся способы обойти это шифрование. Мы подробнее об этом поговорим, когда дойдем до разделов, посвященных тому, как остановить отслеживание. Позже мы также обсудим использование инструментов для обнаружения отслеживания, путем просмотра трафика при помощи вашего роутера, анализаторов протоколов и других инструментов. Теперь давайте отвлечемся от IP-адресов. Я хочу показать вам, что происходит, когда вы подключаетесь к веб-сайту. Давайте зайдем на www.forbes.com. Что я сделал здесь? Я настроил прокси. Я работаю здесь через свой прокси. И прокси, которые я использую, это прокси в составе Burp. Это инструмент, который используют пентестеры для этичного хакинга. Этот инструмент сидит между моим браузером и веб-сайтом, на который я собираюсь зайти. Поэтому я могу видеть весь трафик, который приходит и уходит на этот веб-сайт. И также я могу приостановить этот трафик при желании по нажатию на эту кнопку «Intercept on» или «Off». Перехват включен или выключен. Итак, если нажать на Enter, то мы видим, что трафик остановлен, поскольку он был перехвачен. И что мы здесь видим? Это по сути то, что браузер собирается отправить на веб-сайт Forbes. Он собирается отправить этот текст, это примерно означает фразу «дай мне свою веб-страницу». Мы также с интересом видим здесь куки. Поскольку я уже посещал сайт Forbes ранее, я отправляю на сервер куки, которые были выданы мне ранее. Я раскрою тему куки немного позднее, и я направляю этот запрос на их сайт. Как видите, у меня снова спрашивают, нужно ли продолжать отправку данных. И я снова нажимаю forward, то есть вперед. И теперь мы начинаем получать какие-то ответы от веб-сайта. Но вы заметите, что мы подключаемся не только к Forbes. Мы подключаемся и ко множеству других доменов. Посмотрите на это. Посмотрите, сколько их тут. Отправляем снова. Обратите внимание, это запрос на images.forbes. И вы видите, что тут появился новый домен, который хочет, чтобы мы к нему подключились. Отправляем снова. Еще один домен. Еще один домен, еще один, еще. Давайте отключим перехват и позволим подключаться ко всем доменам, которым он хочет подключиться. Процесс идет. Позволяем ему работать. В общем, можете убедиться, что когда вы подключаетесь к сайту, вы не подключаетесь только лишь к одному сайту. Вы также подключаетесь и ко всем этим доменам в то же самое время, двигаясь по ссылкам и скриптам на много-много других доменов. Это могут быть рекламные сети и вообще все что угодно. Вы только посмотрите на все эти домены. Как много других ресурсов мы посещаем в попытке просто зайти на сайт Forbes. И если мы посмотрим в код... У меня здесь стоит инструмент под названием Firebug. Вы сможете увидеть в коде, куда нас направляет. Можно поискать здесь Google. Где-то в этом коде есть JavaScript, который связывает нас с Google. Вероятно, в данном случае с Google Аналитикой, что очень и очень распространено. И это принуждает нас или наш браузер обращаться к сторонним ресурсам, забирать что-то на той стороне и приносить обратно. И еще одна вещь, которую вы обнаружите. Когда вы обращаетесь к другому сайту, с этого первичного сайта на сторонний сайт, в этом случае сторонний сайт может отправить вас еще дальше, на новые сторонние сайты, которые снова могут попытаться вас отправить далее по цепочке. Типовой метод отслеживания называется HTTP Referrer. Это HTTP заголовок. Когда вы нажимаете на ссылку, ваш браузер загружает веб-страницу и сообщает этой странице, откуда вы пришли. И давайте наберем в поиске «What is my referrer?» Какой у меня referrer? Так, я тут допустил ошибку в написании. Давайте я отключу свой прокси для начала, иначе у нас возникнут проблемы с SSL. И вы можете увидеть здесь. Эта страница знает, что я пришел с google.co.uk. Это и называется http-referrer. Это http-заголовок. И если мы вернемся обратно к прокси в burp, то увидим здесь рефереры. В этом примере мы можем запутаться. Давайте посмотрим другой. С этим проще разобраться. Когда мы отправились на Forbes, Forbes отправил нас на wikiinvest.com. Туда нас направила реклама, расположенная на их веб-сайте. И когда мы идем на WikiInvest, вот запрос, который мы отправляем в его адрес. И в этом запросе мы отправили вот такую информацию. Мы сообщили, что мы пришли с Forbes. Вот другой пример. Снова видим, что мы были направлены на этот сайт Google. И был указан данный реферер. Еще один пример с реферером. Пришли с Forbes. А теперь посмотрите на этот кейс. Мы собрались зайти лишь на веб-сайт Forbes. Мы попали на googleanalytics.com. Однако здесь мы видим реферер, которому указано, что мы пришли с Вики Инвест. Это произошло потому, что мы в процессе захода на Forbes были отправлены на Викиинвест, который затем отправил нас на Google Аналитику. И Google Аналитика знает, что мы пришли, потому что в ее адрес также был отправлен реферер. HTTP реферер отправляется, когда вы загружаете на страницу содержимое от сторонних источников. К примеру, если на странице есть реклама или отслеживающий скрипт, ваш браузер сообщает рекламодателю или отслеживающей сети, какую страницу вы просматриваете. Еще одна вещь, которую они могут использовать, это пиксели конверсий или пиксели сегментирования аудитории. Это маленькие пиксели один на один, практически невидимые изображения, которые используют HTTP Referrer для вашего отслеживания незаметно появляясь на веб-сайтах, HTTP-рефереры также используются для отслеживания ваших имейлов. Когда вы открываете ваше письмо, например, в Gmail, Hotmail или других сервисах, если ваш email провайдер обрабатывает изображения автоматически, они могут вставлять эти маленькие пиксели изображений, которые связываются, соединяются с соответствующим веб-сайтом и отправляют HTTP-реферер и таким образом отслеживают то, что вы загрузили и сделали с этим имейлом. И еще один популярный метод отслеживания — это куки и скрипты. Я совершенно уверен, что вы слышали о куке. Куки — это небольшие фрагменты данных, которые сайты отправляют в ваш браузер, а ваш браузер сохраняет их. Браузер затем отправляет их обратно на сайт с каждым запросом. Это делается для того, чтобы сайт знал, что запросы делает один и тот же человек. И давайте я покажу вам кое-что. Зайдем на сайт BBC. Включим прокси. Мы загрузили веб-сайт. Используем Firebug. Видим здесь все куки. В первом столбце имя куки. Далее значение куки. Видим значение всех этих куки. Все они предназначены для различных целей. Видим, что сторонние сайты также отправили нам куки. Что ж, куки во многих случаях используются на законных основаниях. Например, когда вы авторизируетесь на сайте, куки необходимы. Их называют куки сеанса или сессии. Они используются для того, чтобы помнить, кто вы такой. И чтобы вам не приходилось проходить авторизацию каждый раз, когда вы обновляете страницу. Или переходите на новую страницу. Также, когда вы изменяете настройки сайта, в куке хранятся эти настройки, чтобы они сохранялись на всех страницах, которые вы загружаете. Здесь мы видим пример куки-сеанса. Видим, как он изменяется. И, по правде говоря, это хороший способ реализации куки-сеанса. Несмотря на то, что я не авторизирован на BBC, мне все равно выдаются сеансовые куки. Я гость сайта, и у меня есть сеанс. Сайту необходимо отслеживать, что я делаю. Все куки с домена BBC вы можете считать основными куки, а все куки из других сайтов обычно называются сторонними куками. Такие куки отправляются вам от ссылок, находящихся на этой оригинальной странице. На данной странице мы видим, что есть ссылка вот на этот сайт. И большая часть веб-сайтов содержит стороннюю рекламу, отслеживающие элементы и скрипты, типа тех, что мы заметили при заходе на Forbes. Вы видели огромную массу сторонних доменов, к которым мы подключались. В числе распространенных сайтов, куда вы можете подключаться, находится, к примеру, Google. Мы видели это на примере с Forbes, потому что у Google работает Google Аналитика. Это основной способ для администраторов сайтов контролировать трафик пользователей и клики. В общем, Google повсюду. Также вас может направлять на сервисы типа DoubleClick, this. Это также очень популярные сервисы, которые вы будете встречать. Если два разных веб-сайта используют одну и ту же рекламную отслеживающую сеть или веб-сайт, то история вашего браузера по этим сайтам может быть отслежена и объединена. И если я пойду на сайты Forbes и BBC, и оба они будут работать с DoubleClick, то DoubleClick будет знать о моем посещении BBC. Forbes и любых других сайтов скуки от DoubleClick. Скрипты в социальных сетях также могут функционировать как отслеживающие скрипты. Например, если вы авторизированы в Facebook, и вы посещаете веб-сайт, содержащий кнопку «Нравится» от Facebook, или любую другую подобную ссылку на Facebook, как показано на нашем экране сейчас, Facebook знает, что вы посещали этот сайт. Facebook сохраняет куки, в котором хранится состояние входа. Кнопка «Нравится», являющаяся частью скрипта, знает, кто вы такой. Если вы залогинены в Google или YouTube, Большинство страниц содержат скрипты Google Аналитики. И Google записывает, куда вы ходите под своим аккаунтом. И речь не только об истории поиска. Они знают, куда вы отправились, какой у вас email-адрес. Если вы указали свое реальное имя, они будут знать его. И если у вас запрашивался номер телефона, они будут знать его. Они также знают местоположение вашего проживания. И с помощью всей этой информации они также знают о большей части веб-сайтов, которые вы посещаете. Если вы не залогинены на сайтах, как здесь, на BBC, вас все равно отслеживают, но делают это по номеру ID. Они не знают, что вы — это вы, но они знают, какой номер привязан к вам, и это ведет к вашему браузеру, но не к вам. Если вам интересно, какие куки хранятся в вашем браузере сейчас, есть полезный инструмент — Cookie Manager. Это расширение для Firefox. Можете скачать его и установить. И если нужно поместить его на панель инструментов, перемещайте его туда. Нажимаем. И вы сможете увидеть все свои куки. Можно пройтись по списку. Скорее всего, у вас будут сотни куки. И я буквально только что установил этот браузер, посетил несколько сайтов для демонстрации и уже подобавлял все эти куки. Addis, о котором я упоминал. Google. Mozilla. И дабл-клик — еще одна распространенная рекламная сеть. Видим здесь множество различной информации. У них есть даты истечения. Непосредственно содержимое внутри Куки. Домен, к которому они относятся поскольку они всегда относятся к какому-либо домену. Было время, когда люди, не знающие, что они делают, помещали в кухе информацию, которой там быть не должно. Персональные данные, пароли. В наше время такого уже не встретишь. Интересный пример. Отправляет мое имя. Один из примеров, что не следует делать. Куки могут быть использованы для взлома вашей сессии. В целом, содержимое представляет собой рандомное значение, которое позволяет серверу определять, кто вы есть. Если они не генерируются рандомно, то злоумышленник может сгенерировать куки и украсть чужую сессию, залогинившись под данными жертвы. И если вы сможете захватить такой куки... Если это сеансовые куки, допустим, во время атаки посредника, то вы можете передать этот куки обратно в HTTP-заголовок и авторизироваться под этим пользователем. И именно для этих целей можно использовать bird прокси вот почему важно, чтобы ваши куки отправлялись по зашифрованному HTTPS соединению. Потому что, если ваше соединение зашифровано, то вы не можете инжектить куки в него. И также вы не можете извлекать куки из него. Это еще одна причина, почему шифрование столь важно. В общем, здесь мы видим куки. И я бы предложил вам взглянуть на ваши собственные куки. Просто, чтобы вы знали, что они из себя представляют. Вот озвучка для клуба складчик.com.